Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет все о филодендроне Голдин или как его еще называют Фан Бан. Красивое очень растение с такими декоративными листьями, просто темно-зелеными, жесткими, блестящими. Любой интерьер просто украсит своей зеленью. У меня было видео на канале, когда я ездила за ним в садовый центр, его покупала. И вот сегодня настал день, нужно его пересадить, так как у него корни уже полезли все из горшка, в котором он сидит. И причем он у меня за короткое время уже выросло два новых листочка. Это вот один листик такой вот развивается и вот второй листик совсем молоденький еще. И вот я думаю, что вот здесь вот тоже будет листик. То есть я могу сказать сразу, я заметила, растение неприхотливое, солнце ему не требуется, ну любит светлое место и даже выносит тень. Но тень такую, что не совсем вот темное место, что засунуть его, нет. Но как бы тень невыносливая, то есть где-то в растениях, допустим, да, стоит. Ну, солнце вот на него, может, вечером где-то попадает, и все немножко. Хочу, конечно, сказать своей подписчице из Израиля, Джулия, спасибо большое, что вы меня сподвигли, чтобы я его поехала и купила. Конечно же, я его присматривала уже давно. И вот такое растение, конечно, я... А в продаже-то первый раз увидела вообще, вот, что такое большое, как бы и цена у него, в принципе, хорошая была для такого растения. Вот. в общем, я довольна этим своим пилом. Очень-очень я его полюбила. И он у меня как бы вроде хорошо адаптировался. В общем, по этому растению а, очень мало информации. Я уже перевернула весь интернет. Вообще, вот практически, знаете, так скудно, так мало написано. Потому что я так понимаю, что это еще такой, как бы, мало распространенный вид филодендрома. Может быть, у нас в России. Ну, в общем, я где-то... Там помаленьку, там помаленьку. В общем, нашла информацию, все вместе сложила. И вам сейчас все расскажу, что я заметила и как, думаю, лучше ухаживать за этим растением. Филодедрон в переводе – любящий дерево. В природе он любит расти на деревьях, поэтому он очень схож с монстера. У него также имеются воздушные корни, как и у монстеры. То есть он вначале начинает расти на дереве, да, допустим, и корнями потом уходит в грунт. А может и из почвы расти и забираться потом воздушными корнями по дереву. Этот сорт филодендрона, так же, как и все остальные, любит, конечно, влажную среду. Любит опрыскивание из мелкого поляризатора или просто протирание листьев сверху и все. Этот сорт, чем еще красив, у него очень блестящие глянцевые листья. Они даже не требуют никакой полировки. Они сами понимаете, вот такие блестящие. Я говорю, они украсят любой дом, любой офис и любую оранжерею своими листьями. Похоже ли листьями? А это шифлера, и вот э, этот филодендрон голди, его еще называют шифлера, потому что у него листья схожи с шифлером. Приступим к пересадке, то есть составлению грунта. Во-первых, я подготовила ему вот такой горшок, вот он такой на колесиках. Ну так как он уже в таком здесь большом горшочке, я обязательно сделала дырочку. То есть я все равно, вот хоть у него такая вот там есть, как бы, да, вот, идет, чтобы влага вот, Но я все равно хочу, что если вдруг перелью, чтобы она все равно ушла. Водичка. Ну, то есть вот такая шеточка. То есть здесь даже дренаж теперь и не стоит насыпать. Ну, можно немножко и насыпать. Прям вот ничего не будет. Я насыплю немножко дренажа туда сверху. Все, конечно, готовят по-своему грунт. А я буду свой рецепт, в общем-то. Здесь понадобится грунт обычный, универсальный. И вот такая вот кора мелкая. Все это я сейчас смешаю и приготовлю для него такой вот рыхлый грунт. Добавлю грунт универсальный. И высыплю вот эту вот мелкую кору. Отличная вообще кора. Очень такого мелкого помола, Видите, как раз то, что нужно. В общем, он подумает, что на дереве сидит. И хочу вам сказать, я у него удаляла листик, был такой желтый, нижний. Я его когда срезала, и вот этот срез имел аромат такой, знаете, сосновый. Вот так же, как Шифлеру срезаешь, у него тоже вот есть такой же вот сосновый, вот, напоминает аромат. Это очень даже хорошо, значит, он чистит воздух также. Очень полезно держать его в помещении. И вот такой вот грунтик. Здесь вот я там открыла, а грунт для орхидеи у меня был. И вот здесь тоже уголь. Я уголь тоже добавлю. Отлично. Хороший такой грунт получается. Можно еще добавить горшок большой. И сейчас я буду это все добавлять в почву. Пересадка, конечно же, перевалкой, как и все растения. Тем более, сейчас я его вытащу, я думаю, что у него там одни-то корни. Меня многие спрашивают в комментариях, как лучше пересаживать растения. Всегда лучше, конечно, перевалкой. Это меньше травмируется корневая система у растения. Ну, конечно, если там смотришь же и по корешкам, если растение не болеет, ничего, корешочки обрезать не нужно то, конечно, перевалкой Ну вот, грунт получается очень хороший. Я высыплю еще полностью сюда весь уголь. Это у меня горшок где-то на 25-30 литров. И вот сюда же, в эту смесь, хочу добавить перлита. Ну, перлит нужно очень аккуратненько вот так вот сыпать, чтобы пыль, пыль это очень вредно, и дышать ей не нужно. Вот потихонечку. Но он не помешает перлит. тоже разрыхлитель натурального происхождения, растениям только на пользу идет. Ну вот я приготовила, на дно положила керамзит немножко, я все-таки все равно ложу, хоть там и дренажная вот это есть сама. Сейчас я немножко набросаю туда грунта, отличный, отличный Рыхлый грунт получился, то, что нужно. Видите, какой. Думаю, Филу понравится очень. Еще немножечко, чуть-чуть совсем. Потому что я просмотрю по нему, по растению, потому что корневую шейку не нужно углублять в грунт. Потому что все должно быть сверху, он сейчас растет. И сейчас очень аккуратно нужно извлечь из горшка но мне конечно одно не справится мне будут помогать оператор жалко конечно горшочек он такой прям тверденький был ну не могли вытащить потому что посмотрите у него все он корнями распер этот горшок корни вообще толстые такие знаете похоже даже на орхидеи вот эти вот прям. если его перевернуть смотрите ну корешочки все хорошие все хорошие Сейчас ему на новом месте что вообще будет шикарно. Сейчас я его померяю. Вот О, отлично. отлично! Даже можно земельки чуть-чуть убрать будет, раздвинуть. это место не нужно, я уже говорила, чтобы углублять, тоже очень рыхлый грунт, в котором он находится, а тут и грунта нет одни корни, честно говоря, ну горшок ему прям вообще хорошо, прям вообще хорошо, размер, ну корневая конечно у него очень большая, Прям очень большая. Если он такими темпами расти будет, то я не знаю, куда его вообще садим. И хочу ему вот так вот еще мох разложить по горшочку. С поливом нужно быть аккуратным. Он не, вообще не переносит перелива. То есть нужно все померить пересыхание грунта наполовину практически, а то и полностью, ну полностью не надо конечно, вот лучше его знаете как бы между поливами допустим, да, как бы вроде как бы там еще а, терпит, да, полив, а можно вот сфагнуть здесь вот сверху побрызгать и вот эта влажность ему будет достаточно, переливать ни в коем случае нельзя. Пересадила своего я красавца. Думаю, ему будет хорошо в этом новом кашпо, да с таким грунтом он у меня еще будет шикарней. Сегодня была в этом магазине, где его покупала, ездили с подругой, и она забрала тот, который взял, еще оставался один. Она у меня была в гостях, ей очень понравился, и она тоже сегодня съездила и купила. Так что у нас больше там нет таких. Ну, подведем немножко итог. В общем, солнце ему не нужно. Он выносит полутень. С поливом нужно быть аккуратно, его не переливать. И удобрять я его буду так же, как и все свои растения, удобрением фертикой. Ну вот весенний летний период. Зимой я удобрять не буду. И также протирать и опрыскивать листья. И все. А так он неприхотливый. Увидимся в следующем видео.